Первая тема, которая, мне кажется, наиболее важная, это все-таки судьба, которая сейчас будет обсуждаться, тех многочисленных удостоверяющих центров, которые подлежат, так сказать, реструктуризации, а на самом деле уничтожению. Из 500 удостоверяющих центров, обслуживающих квалифицированную электронную подпись, должно остаться буквально считанные там меньше десятка или около десяти центров, включая центр для физических лиц, где-то порядка десятка, наверное, не больше, и включая, значит, три государственных центра удостоверяющих, это, значит, центр при казначействе, центр при ФНС и центр при Центральном банке. Каждый из них по своему профилю. Вот, значит, и того где-то вот, ну, не менее больше двух десятков из пятисот. Поэтому эта проблема серьезная, перераспределение специалистов, кто будет и как будет работать. Вторая тема – это, конечно, облачная электронная подпись, это перспективное направление, которое мы и обсуждали. А в ней центральная тема, под, под тема – это удаленная идентификация личности. Это сложная задача, которая не решалась до сих пор лет 15, как она уже стоит, да, и ее не могли решить. И вот, в частности, Минцифра будет ее решать вместе с ФСБ. Дай бог им успеха. Риски при удаленной неличной явке на два порядка превышают риски, так сказать, при личной И мы это прекрасно понимаем, работая с ФНС. Поэтому пока у ФНС альтернативы личной явки не просматривается. Если, конечно, кто-то, вот, точнее уже ясно кто, если Минцифра и ФСБ возьмут на себя такую ответственность и, так сказать, предложат и э, затвердят нам технологию, с которой все согласятся и будут ее использовать, надежную технологию идентификации, да, удаленной, без, без присутствия, мы, конечно, будем ее использовать для повышение мобильности для повышения эффективности всего спектра электронного документооборот. Имеющиеся 10 тысяч, по-моему, около этого специалистов, которые э, занимаются в удостоверяющих ценах, обеспечивают процесс, так сказать, работы с квалифицированной подписью, да, с выдачей ее, с учетом, а они должны будут перераспределиться. А куда денешься -то? Ведь их закроют, этих 500 центров, да? останется где-то на ну, два десятка. Да? То есть их надо будет как-то перераспределить через филиал, по филиалам. Они, конечно, и пропадут. Более того, они, конечно, востребованные, специалисты будут с удовольствием э, приняты на работы в разные фирмы. люди, которые имеют опыт работы с квалифицированной электронной подписью, с выдачей ключа, с работы, они будут востребованы в, в других направлениях информационной безопасности, здесь, я так думаю. Но, тем не менее, это процесс перестройки, которые, конечно, их волнуют и являются для них э, э, ну, таким свежим ветром, я скажу, <смех> причем очень даже свежим, <смех> с потерей или с перемещением зарплаты, с изменением ЕЯ. Ну, в общем, это непростой процесс, конечно, который волнует всех. Как ни странно, информационная безопасность, программа, программа обеспечения массового пользователя. <смех> То есть какие-то меры, которые бы позволяли но ну, хотя бы достичь уровня КЦ-1 для квалифицированной электронной подписи на борту обычного рядового пользователя, который не умеет пользоваться специальными средствами информационной безопасности, там, не умеет и не может и не должен фиксировать программную среду, как это требует очень многие, многие э, условия э, значит, аттестации подписи как квалифицированной электронной подписи, учитывая что телефон все в большей степени становится нашим, так сказать, лицом, как бы паспортом. Вот. Э -э, должен пойти процесс, ну вот мне так кажется, да, на будущее, должен пойти процесс, э -э, так сказать, повышения доверенности к телефону, доверия к телефону. Без этого, так сказать, э -э, ну не получится, не получится, что ли... Полная цифровизация. Все-таки телефон должен быть, вот если он, гаджет используется для, для квалифицированной подписи, то он все-таки должен быть более доверенным. <как> то ли это фирмы-производители должны делать, и надо начинать работать с, с тем же Apple. Несмотря на то, что это колоссальная корпорация, очень гордая, очень независимая, и там огромную роль играет Агентство национальной безопасности, как мы все прекрасно это понимаем, тем не менее, с точки зрения национальных интересов, надо как-то работать и с ними, и с китайскими производителями, с тем же Huawei в смысле того, чтобы сделать, так сказать, доверенный паспорт-телефон. Вот смотрите, что происходит с телефоном. Фактически уже де-факто считается, что телефон – это ты и есть. А ведь это не так, фальшивые соты и прочие ухищрения позволяют эмулировать телефон, как делать нечего. Более того, телефон и не знает, с чем он работает, даже идентификация соты очень слабенькая на самом деле. Кто его знает, ты разговариваешь с сотой, с реальной сотой на вышке, или кто-то подошел, тебе злой умышленник там сфальсифицировал соту, причем это очень просто сейчас делать. Если раньше фальшивое сота стоило там 150 тысяч долларов, и сами понимаете, это все-таки приличная сумма, да? А сейчас она стоит 50-30, а то и меньше. Маломощная вообще стоит гроши и копейки. А что значит маломощная? Ну, в чемоданчике, и плюс саму в чемоданчике. Подошел к человеку и стоит около него. А у него телефон тут же хватает эту соту вместо той большой соты, и дальше он работает с тобой. Звонит тебе номер, вроде бы номер банка, смотришь в карточку, там номер этого самого банка написано, тот же самый, у тебя отпечатывается тот же номер, сразу же появляется элемент доверия. И он с тобой начинает разговаривать. А опытный психолог может вытянуть очень много чего из человека, когда тем более тот видит телефон, он ему доверяет, фактически доверяет телефону, а доверия-то нет на самом деле. Вот это доверие надо повышать, и оно будет повышаться, никуда не денемся. Это вот та, то стратегическое направление, которое должно Я, конечно, далек от мысли, что телефон будут вшивать в голову так, да? как некоторые думают. А, но, тем не менее, вот такое доверие должно быть повышено.